Если вы еще не знаете, как приготовить драники из картошки, то вам просто необходим этот рецепт. Что может быть проще, сытнее, вкуснее оладиков с аппетитной хрустящей корочкой? Обязательно попробуйте. Рецептов этого традиционного блюда существует немало. В основу кроме картофеля добавляют лук, специи, крахмал, муку. Я хочу предложить вам на заметку свой вариант и надеюсь, что он придется вам по вкусу. Подавайте к столу драники со сметаной, чесночным или грибным соусом, а также в качестве гарнира к мясу, например. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Картофель очистите, вымойте и натрите на терке. 2. Выкладывайте его в дуршлаг, чтобы стекала лишняя жидкость. 3. Добавьте соль. Можно по вкусу добавить перец. Всыпьте немного мелки. 4. Вбейте яйцо. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Тщательно перемешайте. Все, основа для драников готова. 6. На сковороде разогрейте растительное масло. Ложкой выкладывайте картофель и слегка прижимайте сверху, чтобы придать драникам форму. 7. На среднем огне жарьте драники до румяности с двух сторон. 8. Перед подачей можно виоложить их на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими. Приятного аппетита. Ставим лайк и подписываемся. Необходимые ингредиенты. Картофель 1 килограмм, мюка 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка.